Если зарядить два шарика от одной палочки и сблизить их, то шарики оттолкнутся. Если зарядить два шарика от разных наэлектризованных палочек и сблизить их, то шарики притянутся. В природе существует два рода электрических зарядов, имеющих противоположные знаки, положительные и отрицательные.